Ah! это так мы доедаем любим мама на молоко после двух мисок еды это нам уже месяц и четыре дня и бедная мама стоит и все терпит стой речка солнышко стой они твои детки они видишь что делают Она уже устала лежать